Привет, друзья! 17 мая 2022 год. Локация сброс воды СТЕЦ. смотрите на это. Да это траванули, наверное, вот этой херни, блядь. Да. Читайте это обращение в какие нибудь компетентные органы. Кто знает, куда передать, передай Смотрите, что творится. Сейчас мы все отправим. Путину, блин, и всем. Но золото дороже, чем рыба. Правильно, можно травить, что хочешь. А нас карасем поймать, 250 рублей штрафов. Толстолобы. караси. кто-то знает куда это дело можно отправить скиньте мне пожалуйста ссылочку в комментариях но ну, это просто капец Вот ТЭЦ Сейчас к первому перейдем, перейдем, покажу откуда скидывается Да без нарезки, да я мне так и покажу А, да? Ну это же просто пипец Да это просто капец Ну ладно, почем так вот два дня назад будут не вывод сухой рыбы, этот дух. Тоже подохло, да? Да? Да? Да. Вот, друзья, рыба охрана ехала, ехала в нашу сторону, развернулась и поехала мимо. Я чуда не понял. Рыба вот она, вдох валяется. А они поехали в обратную сторону. Нормально ребята работают.